Приветствую дорогие зрители. У моей маленькой подписчицы день рождения. Сердечно поздравляю Сансет Шиммер. С днем рождения. Желание исполнения. Всегда прекрасного настроения. И цели достижения. Чтобы было чем гордиться. Очень хорошо учиться. Очень много всего знать. И таланты применять. Поздравляю.